One, two, one, two, three, four. Всем доброго времени суток, друзья. С вами Паречка, И у меня для вас хорошие новости. Меня пригласили на закрытый бета-тест Нильфгарда. То есть это версия, которая доступна только тем, кого, собственно, сюда пригласили, и в ней можно поиграть уже за нильфгарты и за любые фракции, другие, собственно, с измененными картами, которые будут в последующем введены в игру 6 февраля, как все вы знаете, когда будет обновление. Тут есть уже и все премиумные карты, которые они добавят, и различные новые, виды зелья, да, анимированные карты, вот новая карта, медики Ковара, туманники там обновленные, медики Севера обновленные, но это все не важно. Суть к тому, что я попытаюсь вас снабдить контентом, как бы подготовить к патчу, чтобы вы могли быть более адаптированы и выступить таким советчиком в создании интересных колод. Сегодняшний выпуск будет посвящен гарду, так как эта колода выходит в ближайшее время, поэтому план действий примерно такой. Я покажу колоду, расскажу ее суть, и потом мы перейдем к одному из моих геймплей, которые были записаны на моем стриме. Заранее извиняюсь за какую-то там, возможно, нецензурную лексику. Хотя, надеюсь, ее там не будет. Я постараюсь это вырезать а, потом. Ну а сейчас сначала разберем всех лидеров. Итак, у Микгарда на данный момент имеется три лидера. Я их каждого примерно пишу. Это будет небольшой такой анализ. Собственно, первый лидер МГР Вар Мрейс. Его способностью является раскрытие трех случайных карт в руке вашего соперника. Эта способность была изменена, как видите, и она уже раскрывает три карты, а не две, как было заявлено ранее. Но прошу также вас учитывать тот факт, что все это, возможно, к 6 февраля еще поменяется. Способность достаточно неплохая по сравнению с той, которая была. Лидер должен использоваться в архетипе колод на раскрытие карт. Собственно, под него и сделаны некоторые специальные карты под этот архетип. Например, такая, как вот эта карта. Она получает одну силу за каждую карту, раскрытую в вашей либо руке оппонента. Например, такая карта раскрывает случайную карту в руке оппонента. Например, вот эта карта стреляет на два урона в случайную цель, когда карта в чьей либо руке открыта. То есть вы понимаете, это определенные архетип и колоду связаны с ним я вам также сегодня покажу. Следующим лидером является Морван Ворхис известный предводитель дивизии Альба в третьем Ведьмаке ну, кстати, про МГ я не стал остановиться надеюсь, вы знаете и так, кто он такой я думаю, величайший император Сия Нильфгарда его способностью является посмотрите на три верхние карты верхние карты, попрошу внимания в вашей колоде и сыграйте одну то есть, как только вы посмотрели на них вы можете понять ваши следующие основные две карты которые придут вам, например, с топ-дека в следующем втором раунде или с любого шпиона это так небольшой совет. Вполне возможно, на мой взгляд, это сейчас является сильнейший лидер за Нильфгарда, и вполне возможно, что к релизу он будет как-то изменен, но пока ее способность такова, я его считаю самым лучшим лидером, и, возможно, с ним можно построить разные архетипы, можно попробовать и на раскрытии колод, но, как мне кажется, он более предназначен для игры со шпионами, так как позволяет вам он вообще предназначен, он универсальный, понимаете, в чем его особенность, в отличие от следующего лидера и предыдущего, вот то, что этот не может как бы играть со шпионом, он может раскрывать карты, и хочет сделать такой архетип, а вот Морван, он может делать различные комбинации со своей колодой, вплоть до всего, чего взбредет в голову, поэтому останавливаться я вам не буду, увидите геймплей, который я вам покажу, он будет на шпионах. И третий лидер, наверное, самый, на мой взгляд, сейчас плохой, Джон Кальвейт, также здесь им по книгам, последним, насколько я знаю, в Ведьмаке. Итак, его способность является передвижение всех шпионящих юнитов э, на одном из рядов вашего оппонента на вашу сторону поля. То есть э, то, что он делает, это передвигает ряд шпионов, один ряд на вашу сторону. Причем учитывайте то, что золотый картон не передвигает, это было уже мной проверено, то есть лето нельзя передвинуть, можно его посеребрить там двумя кандалами и потом передвинуть, тогда да. Иначе нет. На мой взгляд, этот лидер сейчас самый неинтересный и скучный. Его билка уже меняется несколько раз. Раньше он двигал вообще всех шпионов на поле, и тогда это было, наверное, слишком сильно. Как по мне, это и тогда не было сильно, и стоит вернуть, наверное, такую способность. А, к сожалению, с ним геймплей мы попытались сделать такой поле фановый. Мы пытались сделать зеркало Бекера на лето собственно, когда он раскачивал, чтобы нашу корову серебряной там перекинулась, в итоге ничего не получилось, но и выиграть игру было достаточно тяжело, и способность крайне это не помогла, в отличие от того же Ворхиса. опять-таки, я возвращаюсь к нему. ну и давайте а, перейдем тогда к первому типу колоды, которую я вам сегодня покажу. эта колода будет выглядеть вот так, назвал я ее "Show me your hand", покажи мне свою руку, что переводится на русский. А, камеры тут, ну более-менее видно, я думаю вам. Итак, сутью колоды является... Она, опять-таки, повторюсь, недоработана, то есть тут можно ее как-то улучшить, но выглядит она у меня на данный момент так. Из золотых карт тут является Тибер Эберхат, Эггепрахт, очень сильная карта, Стефан Скеллин, Вильефорт и Ксартисиус. Серебряных карт вы видите Вахримара, который бафается за одну карту, получает одну единицу силу, за каждую раскрытую карту у вас или у оппонента. Есть Албрих, универсальная карта, которая, если возможно, берет карту и вам, и сопернику, но соперника карту показывает. Еще из серебряных слотов, оставшихся, у меня есть Шпион Конторелла, который, возможно, скорее всего, будет в карте играться в колоде Нильфгарда, потому что очень сильная карта. Его способностью является посмотрите на верхнюю карту вашей колоды если она вам не нравится, запихните ее в самый низ если она вам нравится, возьмите ее прямо сейчас когда он шпионит, получает 6 силы то есть 12 становится, плюс именно к погоде Следующая карта является Яхим Девет, еще один шпион, который играется в мили-ряд и играет верхнего лояльного, то есть вашего юнита из колоды, возможно даже серебряного например такого как Алпайха, дает ему 8 силы и, собственно, все. Ну и двемеритовая бомба, так как пока то, с чем я сталкивался, это были оппоненты на различных бафах. И такие, как монстры, скелли, и сейчас это очень популярно. В общем, большие значения цифр оказывались, то я решил взять двемеритовую бомбу, которая теперь работает на один ряд и к тому же делает юнитов серебряными и золотыми. Это как в виде премиум-версии да, всех карт. Ну и чучело новое обновленное для того, чтобы комбинировать его, возможно, с Албрихом. С Албрихом, в принципе, с Медиком. С... Ну, тут на самом деле больше с Албрихом или возвращать каких-то шпионов врага. То есть, Чучела тут, в принципе, взаимозаменяемая карта. Лидера мы объяснили, давайте поговорим немножко про золотые карты, чтобы, наверное, с них начать. Собственно, вот эта очень сильная карта используется либо в первом раунде, либо во втором. Возможно, ее использование такого, точнее, сначала способности. Если ваш оппонент не спасовал, получает 15 силы, то есть становится 22 единицы у нее сила, и тогда ваш оппонент берет карту, и вы, ну, видите ее, она вам показана. То есть, сами понимаете, вы можете просто, если выиграли первый раунд, сыграть эту карту как 22 единицы силы, золотого урона, который можно скинуть только двумя ритмом. И вы просто пасуете. Либо сыграть в первом раунде, просто так спасовать, Тоже, это, поверьте, не очень легко. Где-то две карты оппонент, скорее всего, затратит. Следующей картой... Э Вообще, точнее, это отдельная комбинация карт в данной колоде. Тут я положил Гильги Форца, но можно было взять и другую золотую карту, например, такую, как... Сейчас прогрузится. Можно было взять Ватье до редукса, например, если вы хотите играть на полном раскрытии, он раскрывает ваши карты, и в соответствии с этим раскрывает карты оппонента. Ну, и, в принципе, это, наверное, лучший вариант, который тут можно сделать. А, в общем, Стефан Скелен. Скелен очень сильная карта. Выберите любую карту в вашей колоде, к тому же она вам позволяет напомнить, что находится в вашей колоде, что тоже преимущество для тех, кто играет без дек-трекера. И потом перем... ну, вы берете карту, которую вам нужно, вы помещаете ее на самый верх вашей колоды и ее перемешиваете. Ну, сначала только перемешивается, а потом помещаете наверх. То есть следующий ваш дров с Кантареллы или с вот этого товарища, учитывайте только, что он дровывает только ваших юнитов, то есть если вы... Поместите Стефаном э, Контореллу себе наверх, то Яхим ее не достанет, потому что она вражеская. Шпион. Шпионщий юнит. Суть, вы поняли меня. Это делает ваш топ-дак лучше. По-моему, тоже очень хорошая карта в любых кальциях Севера. Далее, Вильгифорс. Тут понятно, Ох, как он кричит. Если вы хотите сжечь юнита оппонента, тут, как вы видите, преимущество карт не, не столь... Э, Важно, потому что вы видите и карты оппонента, и вы можете знать, что чего вы играете. Поэтому, дав ему карту, вы ничего не потеряете. К тому же, вы ее увидите. Если же нет, вы используете ее на любую свою слабую какую-то карту и получаете за это баф. То есть, ну, баф в виде дрова карты. убивайте двойку, получаете дров карты и так далее. К же тут используется для того, чтобы сделать топ-деки вашего противника хуже. Используется желательно, наверное, во втором где-то раунде когда там идет самый разгар вот шпионов и всего такого. К тому же вы можете узнать, когда вы смотрите на эти три карты, вы можете... Это небольшой вам совет. Вы можете узнать три карты соперника, которые будут находиться... Собственно, две. вы одну уберете в самый низ колоды, а следующую карту, две, вы их увидите. Это будут два топ соперника, например, во втором раунде. То есть небольшой вам совет. По личному опыту говорю. Ну... А, собственно, сама суть колоды является в том, что вы ставите вот этих три Манганеллы, по желанию, да, допустим, с чистого неба, если так это возможно, если с чистого неба они не падают, тоже, например, с чистого неба падает Ремиссари, который играет бронзовые юнит из вашей колоды верхнего, и вы, конечно же, надеетесь, что это будет не этот медик, а, например, вот эта карта, или Манганелла, или Алхимик, соответственно, с манганелами на столе они начнут стрелять, наносить урон, в общем, первый раунд должен быть, скорее всего, за вами. Собственно, все. Как бы примерно вот такой вот гайд по колоде А это была колода на раскрытии карт Ну и давайте перейдем к интересному и сочному геймплею Поехали Не люблю его держать в руке на самом деле Пусть он мне лучше пойдет как-нибудь так Сам по себе Алхимика бы достать Ну рука в принципе неплохая, интересная можно даже прям сразу Тиберга бахнуть Давайте так и ставим. На 22, да? Да не, он нормально. Мы с ним вчера такие катки тащили. Мы вчера против Макбирда с вот этим Тибергом просто выиграли катку на изящих. Не было карт А Геральт Игни? А Геральт Игни? А любая, в принципе, золотая нильфов, вот, ну, Вильги на своего, а, да, не знаю, какой-нибудь командирский рок, и Романтия, ты бы этого не боялся? Я бы боялся. Заходит на стрим. Плюс зрители, ребят. Может ему сейчас... Не, я не буду его стирать сейчас, Вильги Форсен. Я сейчас поставлю картунку, поставлю еще картунку. Он поставит пацанов, и я начну раскрывать ему карты. Да ладно, там карта на 13... 5 карт. Ну вот эти вот такие плей, типа чучело на парклая. Это такой детский сад, ребят Это детский сад Добро пожаловать, дружище Приветствую тебя на моем канале, присоединяйся к нам Смотрим на карты Большое спасибо за хост, потому что я его, видимо, провтыкал Да он ну, серьезно, стрим снайп, Посмотрите, что, что ты делаешь? Ты, ну прости Ну, типа хочет лишить меня валию? Ну окей, медик сейчас самослушает. Я не понимаю, что он делает. Север, север, скоты, север. Они вам, то есть это ваши любимые фракции. Белки, монстры, монстры. Хорошо. Один человек только написал мифы. Вот, вот так вот. Да, в принципе, рука вроде отличная. Ну, нет, вот, на самом деле, я же говорю, их много кто перехайпил. ну что мы отсюда достанем? Ну ладно, хоть на Хартисиуса. Я хотел достать, О, если а что. Вот и Джеймс Мориарти, вот... добро пожаловать. Тебя не не видел, друг. О, Манганелла. Приветствую. Еще раз тебя, дружище, добро пожаловать. Поприветствуем все. Нас встречают, ребятки. Капа. Гром. Отлетел краснолюд? А, это отлетел мой шпион. Так что если теперь медик, нормально будет. Я могу просто пас нажать сейчас, он об этом не думал. Ну ладно, на самом деле Саски девятка, ребят. что то много. Посмотрите, 20, он просто сравнялся со мной по картам, ничего не делая при этом. Натик Сарта. Алл Стрик, приветствую тебя, добро пожаловать на канал Людь хороший. To the Саски, да, девятка, блин, ребят, девятка просто мощная. Давайте хотя подмешаемся. <сосы> вот это будет лучшее, самое, что мы можем тут топдекнуть. Да. Такое чувство, что они, я им Ксортисиусу в руку их даю. Рановато, ну, мэйби. А мэйби еще... Ребят, Демериджи есть еще. Не забываем. Я еще чуть-чуть с ним поиграю. Это норм, что, ну, ты види, видишь, братик, ты сидишь на Ютубе, и у тебя поэтому вылезает реклама. У всех, кто сидит на Ютубе, может она вылезать, ребята. Так что тут <соторит> я бессилен на Твиче, она у меня еще не стоит, потому что у меня нет партнерки. А на Ютубе у меня есть, как бы с Ютубом. Ну. За что дали доступ-то? За то, что я хороший игрок. <соторит> Наверное. Ладно, это я шучу. Что я там положил-то? Я уже забыл. Я забыл бусты... что. А, а я его и положил, все, я вот топдекнул с помощью, я понял, все нормально. Шестерку набаб дал, это нормально. Двемерит, если он сюда будет кидать, сюда надо, чтобы кидал. Эльфы, Аглаиса, Двемеритовая бомба, новая мета хост. Все работает. Ну-ка тест хост алер. Вот появился по речках, хвост. За хвост Может, я уходил, ребят? Я что ли уходил тогда? Или вы меня обманываете? Ну-ка, еще одну картонку у него посмотрим. No <laughs> ну и вот так. Так ты еще не факт, что выиграл, ты братик. Конечно, этот ряд опасный выходит у него такой, но... Ну, oh, <звук> ну... Что что такое? Ну что ж это такое-то, ёпта? Ой, блин. Ну считаем. Что мне тут выгоднее скинуть? 30. Сколько они по умолчанию? Пятерки? Или тройки? Тройки были. И по-моему их сделали четверками. То есть это четверки, эти пятерки. Эти четверки. Конторел сейчас. Ну, конечно, выгоднее этот ряд, правильно? Беги форсом своего медика потом Оп, здорово Бля, сейчас приеду Если не новую карту, сейчас приеду Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Нет, блядь, да, да, хорош Я вернулся, на этот раз я вам покажу колоду Морвана Ворхиса на шпионах, которую я также сделал так как этот, этот выпуск мы посвящаем, я посвящаю Нильгарду, в последующем уже разберемся с другими а, картами. Возможно уже даже когда выйдет открытый бета-тест, но пока вот так вот. Морван Ворхис, собственно вот так выглядит колода. Давайте немножко разберемся с золотыми картами, как всегда. И в чем суть, собственно, этой колоды будет у нас. Суть этой колоды является в том, чтобы перебрать основные карты, чтобы у нас брелась цири дэш и, собственно, сыграли все комбинации возможные. А, начнем с золотых карт. Нет, давайте сначала с с бронзовых. Есть опять два шпиона, три шпиона, которые достают юнитов из колоды. Есть еще шпионы, которые дают улучшение, бонус к силе, когда они стоят на стороне оппонента. Например, вот этот шпион, когда он ставится на сторону оппонента, он дает 10 силы вашему юниту. То есть, например, на вот такую карту, как... Пикейщики Альбы, которые ему не к погоде, получить здесь силы весьма неплохо. Я, я бы даже добавил, наверное, убрал одного имперского бригадира или ну, бригады императора. Убрал бы одного юнита и добавил второго такого, такого же. Теперь к этой карте тоже очень забавная карта. Получает две силы за каждого шпионящего юнита на поле. То есть, неважно, у вас или у противника. Представьте, это уже 5 шпионов. Тут видите две копии, тут 3. Вот еще 2 шпиона. И еще у соперника могут быть его шпионы. Что уже делает его эффективно разыгрывать только вот эти карты, например, 5 штук, это уже 10 силы халявные на вот этого юнита. То есть, это уже 16. Ну и еще эти бонусные, так сказать, есть, там, по 20, может быть, единиц силы. Ну и, собственно, суть в том, что вы выставляете всех шпионов, вот этих вот маленьких, сначала через чистое небо, потом начинаете играть какие-то свои карты, Естественно, если вы не хотите, чтобы у вас была комбинация, допустим, играется вот этот шпион, да, а потом из него вылетает вот этот, и получается никого не бафает, да, то сначала лучше сыграть юнита такого вот, оставить его в руке. Поэтому я сказал, что лучше их два. Так как этот бафается только после того, как вам лучше его поставить в конце, чем в начале, то этого можно ставить прямо в начале. Разобрались, поняли вы меня, я надеюсь. Ну и, а эти карты, если вылетают из колоды, они, напомню, дают адреналин. Так теперь называется Resilience адреналин и остается на следующий раунд, то вы хотите э, на своего самого сильнейшего юнита использовать эту карту двух панель достаточно для колоды. Свайп нужен просто для чистки стола, неплохая спел, заклинание, отличное. Тут была просто другая карта перед этим, я ее вам сейчас покажу, если вам захочется, вы можете попробовать. Была тут ирис, которая, когда уничтожается, добавляет три силы всем вашим юнитам. Собственно, вместо вот Киалаха вы можете ее попробовать. Хорошо, перейдем теперь к основным картам, которые... Должны что-то у нас в Кауде делать Как только мы все перебрали, вот всю эту мелочь Мы можем начинать использовать нашего лидера Ну, правда, не против всех фракций Например, против короля Брана, который скидывает юнитов да, Вы можете прямо его использовать побыстрее Сейчас объясню, почему использовать побыстрее Потому что у нас есть карта золотая, как называется Кагыр Которая через два хода перезаряжает способности лидеров Как вы понимаете, такого лидера, как Бран, например Ему очень невыгодно скидывать 4 карты Это весьма для него много каком нибудь э, Гельсу, скорее всего, не придется вязать на свой второй ряд шест... делать шестерками. Или там Бруверу Гогу, допустим, закончится серебряные карты, если вы почитали. То есть тут нужно грамотно к этому подходить, просчитывать, против кого вы играете. Против МГРа весьма неплохо сыграть его где-то попозже, вот, например, чтобы он раскрыл, чтобы его вторая обилка уже не была полезной. То есть вначале ее лучше не давать ему использовать. Вы сами понимаете, если вы сыграете эту карту, то оппонент просто даст свою способность, и она перезарядится. В общем и целом, друзья, э, так как мы перезаряжаем нашу способность, мы можем как бы периодически брать именно нужные карты, потому что вероятнее всего из трех карт будет именно нужная вам карта. И тут, кстати, забыл упомянуть, есть Мэна Каегор. На случай того, если вам эта карта убивает всех шпионщих юнитов на поле, вражеских. На случай того, если ваша Конторелла или Яхим Девет, или даже вот эти маленькие шпионы, вдруг вам как-то, ну, немножечко так, знаете, надоест на них глядеть, вы используете Мэна, который сам по девятка и убивает, например, такого, как Кантарелла 12 силы юнита, то и даже эту мелочь, весьма неплохо. Хорошо. Следующая карта это Циридэш, так как наша колода весьма неплохо перебирается, есть возможность ее использовать до трех раз, у меня это получалось. Не знаю, будет ли это в видео конкретно, но всегда можете посмотреть в записи это. Ну и Стефан Скеллинг, как и в предыдущей версии колоды, с МГРом, так и тут он выполняет друг, такую же функцию взятия нужной вам карты, но тут есть бонус в виде Альбриха. Тут он у меня присутствует, то есть вы можете прям... Живая рабочая комбинация: Вы помещаете карту, которую вам нужно, вы используете Албриха, и вы гарантированно ее берете. Или же вы можете поместить карту наверх и использовать Морвана, тоже если у вас прям сильно много карт. Или же вы можете ее использовать как э, возможность для топ-дека во втором раунде. То есть вы помещаете нужную себе карту наверх, и во втором или в третьем раунде, что в третьем раунде, согласитесь, очень сильно гарантированно ее топ-декаете. Суть колоды, повторяюсь, разыграть шпионов попытаться сделать вот этих товарищей толстенькими, дать им ресайленс, чтобы они стоялись на второй ход, там как-то отыграть или спасовать, лучше, наверное, даже отыгрывать и выиграть игру. Ну, эта карта баф получает бонусы, когда лидеры используют свою способность, как я и сказал, ее можно заменить на Игерис, на любую серебряную карту, которая вам нравится, на мой взгляд. Собственно, все, чучело нужно, чтобы переигрывать Айл либо переигрывать какой-то шпиончива шпионщего юнита оппонента, либо ну, в принципе, намного вещей у меня получалось его использовать Девимирит, сами помните, почему я рассказывал потому что очень много баф колод в принципе все я думаю, вы, если посмотрите геймплей, то поймете все основы этой колоды ну, заранее скажу, что после этого, как бы, не будет колоды нового лидера, потому что там не получилось записать какого-то путного геймплея, поэтому сразу ожидайте следующую фракцию. Оставляйте свои комментарии снизу ту, какую фракцию вы хотите видеть, чтобы я записал на нее такой разбор эдаки. Показал вам какие-то колоды, которые, возможно, будут играть. Ну и, собственно, все. С вами был Паречка. Наслаждайтесь геймплеем за последнюю колоду, представленную в этом видео. До скорых встреч, друзья! Не забывайте подписываться на мои соцсети. Да? Издеваетесь над стримером. псая Ты имеешь в виду ублюдка, Маш? 60... Это уже 67-й, ребята. 67-й такого... Стоп, это Макбирд, по-моему, нет? Это Макбирд. Или Макбирд 47-й был. Я, честно, не могу... Вот, я не помню просто. Ой, ёп. Не нужно. Ну, как бы да, но как бы и нет. А где золотой Кахир? Циринатиск тут на самом деле просто это много-много голды. Все. Давайте так попробуем. Пока, Михаил. Вот тут мне надо свою обилку как можно более поздно использовать. То есть не сразу. О, oh, nice. nice. oh, это вообще лучший расклад. Это вообще лучший вариант. Он же его перестал так трясти. Посмотрите, как его.. Wait, вот это. Почти. Ну ладно, она, она хорошо. Спокойно. Чуть-чуть порофлили, как бы. Ну, у меня тоже есть такая карта, ничего страшного. Поехали. Я же всех его шпионов уничтожил. Бонусы. Это, мне кажется, допускает. Ребят, вы же понимаете, да, что сейчас произойдет? Вы же понимаете. Шпион? Nice. Только не Еральт, Игонь. Ребят, вы сейчас понимаете, что будет делать один мой друг под названием Мэна Койко? Есть у меня один такой знакомый. Зовут его так. Мэна скушает их всех. Кстати, он теперь перестал быть шпионом. Но на самом деле, только 12 тут нормально. Так что пока торопиться не стоит. Пока мы используем адреналин, наверное, на картунку одну. А я могу еще больше себе сделать, хочешь? На самом деле... Смотрим на верхние три карты. Нифига, там топ карта лежит. Слушайте, а может быть, вы знаете, что хотите сделать. Ну ладно, Конторел, по-моему, слишком много ему дать сейчас. В принципе, пойдет, наверное. Клевер маневр, сказал Мэнок Игорн. Хороший маневр. А жаль, не успел, но у меня есть еще одна. Но не успел дать. Ну, это вот, нормально, мы сейчас быстренько все это, это исправим. Так, мы можем что заменить? Имперскую бригаду, что ли? Или свип? Давайте свип поменяем. Что он мне пока не... у аллых. Balanced. When the balance is just alright Именно так Так, этот у нас пикает только лояльного, правильно? Лояльного и не золотого То есть мы сначала сыграем его Бля Я забыл Там да мог быть на самом деле больше никого и не могло быть Только, ну так как он сверху лежал Мне осталась одна золотая картунка, цилиндр. Да, это была единственная карта, так что... мог только взять серебряную. Но это не важно, что ты их пропалил. Ну давайте вот так сделаем теперь, типа вот так. Гурак, бля. Вот и чем как бы дальше идет игра, тем, наверное, у него будет более бесполезный его лидер. Сейчас я ставлю себе две карты в руке, поставлю этого Кахира и возьму себе стоп, еще картонку. И это будет цель. Без шуток! Вот сейчас он положит сам себе какую-то карту, которую он хочет, наверх. И это будет хорошая карта. Да мне нравится его назвать по-английски, ребят. Кахир. Ой, как ты долго думаешь. Давайте сыграем пока Цири. Сейчас плату да? Вот хочется платву, чтобы плотва появилась все время в руке. Это я играю от всяких баф-карт, которые за открытие в руке бафуются. The Great. Приветствую, добро пожаловать на канал. Так что не стесняйтесь. А, так, Конторелла меня... Он только что взял нужную себе карту, поэтому я сделал вот так. Случайно. И я хочу увидеть у себя в руке стопроцентно Кагыра. А там уже не важно, что будет. Большое спасибо. Алабезка, приветствую тебя. Это он решил моего сжечь? Ну спасибо. Найс. Нормально. Чем позже, тем лучше. Мэн Туркмен, здорово, помню тебя, приветствую Так, ну что мы тут сделаем? Блин, плохо, что он сжег, конечно, Контореллу Но там осталось ирис, свайп и, как бы, вы сами понимаете То есть у меня уже обилка лидера становится немножко бесполезной А у него, в принципе, еще полезная может оказаться Я думаю, не переигрывать шпиона, а сыграть просто пока. Окей ну, у него неплохая карта зашла. Вильгифорд. играет. Здорово, Салдоган. Тоже... Приветствую. А Послал вы... нахрен стример, а? Эх, слушайте, эти фолловеры, а, шальные. Так, он показал все мои карты, и, собственно, теперь можно спокойно, наверное, ставить... Нет, спокойно его ставить не надо. Мы его поставим потом. У него есть окс, который он может дать на Ирис, которую он пока не видит. Да, у меня Морван будет бесполезный. У меня может, он будет бесполезен БАРБЕРИАНС БАРБЕРИАНС Вопрос дотянет ли он? Скрепленный в один несколько отряд в Бевну для стопа Ой, ты сука У него билка будет еще более бесполезная. Дали мне доступ, естественно. Но мне было приятно, на самом деле. Не буду врать, он но мне было приятно. А -а -а -па -па. Я боль. Или я грусть даже, скорее. Мне кажется, я вас могу высечь прямо в этот раунд. Я опять, наверное, сыграю... Чучело. А, у меня же там Цири -даш еще зайдет потом. Next карты стопроцентно. Что ты будешь резать деле? Амбассадор, как вариант. Или вот этого пацана у меня есть. Или шпион еще, шестерку. Я печаль. Ну, мне было приятно, конечно. он у меня видит. Сейчас что-то там просчитывает в своей голове. Я что думаю? У меня следующий ход один табдек. Я могу дать вот так Альбриха. Но я этим еще раз дровну картонку. А могу переиграть чучело? потому что я смогу сыграть обилку. Нет. Не успел. Не успел первый ряд съел. Ой-ой-ой, как мило. Как мило. Так, ну и мы сейчас ему карту, наверное, не хотим давать, правильно? Мы хотим э, сейчас сыграть вот так. И Да Дотянет ли он? Ну, только шпион. У меня будет цири Даш, когда Я ее стопроцентно процентов поменяю, если мне зайдет. О, <соцентричный> oh, nice. um... Собственно, все. Поиграли, по идее, мы с ним. Мне даже можно ничего не знать. Но это не БМ, это просто... Не хватит. Красивая игра на самом деле. Мне понравилось. понравилась. К... Одна карта осталась в колоде, ребят. Перебрали, все. We all make The of mm -hmm. <laughs> вот и вторая билка МГРа. Ой, смотрите, как его дергает. Во я за викторину? По завершению стрима. Чтобы цели держать весь раунд. А, он, у меня, он, у меня, он видел у меня чучело Снейка. что бы он еще сделал? Я бы просто ее ставил, ну, типа, ему и все, и я бы тогда выигрывал. Подумал такой, типа, а, что же я могу тут сделать? Не, что же я могу сделать? Нет, игра как бы не лагает. Это такое чувство, именно она просто бажит. Точнее, лагает и барс. Я понимаю, я имею в виду, что это, ну, косяк со стороны разрабов. Это не наш косяк, у нас не компы слабые, а просто это так, так есть. Мне кажется, так, Алексей. Это именно так и происходит. Ну, Да. Блин, чувства небо нет ни одного. Надеюсь, он тебя не поднимет, блядь. Кей. Okay. <laughs> Какой-то картон. Капорусский Аллах. Ой, 40... oh, nice. Вот, вот, это я уже научился, ребят. Так никогда не делал. My son has ered. Да, у меня комп не сильный, да. Это я Ну, как бы это сказать, в Беларуси это еще считается я сильным боже. компьютером, наверное. О, ну вот я так и знал, что так и будет. Поэтому я, видите, так и сыграл. Классно у меня звезда в натуре прям. А во лбу звезда горит. Хорошо, что тут нету золотых картонок хоть. Посмотрите, как его дергает. посмотрите, как его дергает. Посмотрите как меня. Как-то так он примерно выглядит на данный момент. Ну, рановато выскочил. Ну ладно, ничего страшного. Они просто говорю. Как-то так. Ну что, достаем низи картунку какую-нибудь. Пилочку. Слабовато. Он ее просто играет сейчас в этом проблеме. Я не хочу сейчас играть. Yes. Бля, ну что ты достаешь? Ну, гитар, что ли? Я мог его достать, да, но я не хочу его доставать сейчас. Просто заказал. Ты насобирал на процессор вчера? Ну, я помню, когда я был позавчера у тебя на стриме, у тебя было типа там, 75 где-то процентов на этом голе. Ты собрал вчера весь? что это такое шпионов а вот это карта трисон М -м -м. не братик трисон трисоном ты меня не пугай дисциплина, That is what you like. дисциплина. вот чего вам не хватает ребята О, вот это спасибо за картонку даже за чистое небо спасибо и то, и то сойдет там еще есть у меня шпик Бля, почему говоришь, Пиктор, а какие-то ублюдки сэр. заразили этой фразой? Зачем мост, знаете, 6К закинули? Да, бывает, это, таки, это нормально, это нормально. Это нормально, Алексей. Это, это те, кто как бы... О, Палео подъехало. Ринялде, Слышите, как он... он говорит на трех фразах. Короче, знаешь, как купил другие процессор Как-то так. Ну, ставь свою Контореллу, давай. Ну, чё, ты меня нахер Хулиганчик, 1995. Послал стрима нахер и заслужил почтение и уважение. Здорово. Вместе, пойдем, да? Слушайте, ну я не знаю, чучу дать ему или что. Ну, давай так. Блин, ну ладно. Посуду, Сейчас чуть тоже достанет. проверить. Не все битвы должны заканчиваться. ой ой ой, ой, ой. что то ты не очень хороший, как ты играешь. И обилка проюзалась и соответственно все сработало. И я взял еще вот так вот. И цель возвращается ко мне, плюс 8, 113 чуть-чуть не хватает. Обидно. Пи-джей стал Будет ли играть? А вот теперь я могу посывать, да? В принципе, я могу сказать, что у меня состояние получше, поэтому я могу сейчас создать Кахира, чтобы он не задрогал какую-нибудь хорошую карту, например. Типа, ему надо ее потратить, и Цири перейдет ко мне, правильно? То есть у меня останется на столе куча картонок. Я сделаю так. Ну, бля, хорошая карта, конечно, зашла ну, сколько он отдал? Типа, у меня адреналиновые пацаны стоят. Хорош, хорош, хорош, хорош, хорош. Мне однозначно нравится эта колода. Ну, все, тут без шансов для нее. Вообще без шансов. Вообще без шансов. я думаю, он понял. We were staying in Paris To get away from your parents And I thought, wow If I could take this in a shot right now I don't think that we could work this out Out on the terrace I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall